Средств Кыргызской республики, об этом поподробнее расскажу директор департамента лекарственных средств и медицинских изделий Авалива Инура имам Азановна и начальник отдела организации фармацевтической деятельности Исмаилов и Сапекнович. Зав... Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Система прослеживаемости лекарственных средств в Кыргызстане внедряется с 2015 года. Кабинетом министра принято постановление, которое входит в силу 4 марта, и система будет запущена. 4. Эта система внедряется в целях исключения обращения контрабандной и контрафактной продукции, регулирования цен на лекарственные средства. Она также будет предоставлять полную информацию о движении лекарственных средств с момента производства до конечного потребителя, с момента входа в республику, поступления в республику и до конечного потребителя. Также система позволит предотвращать продажу от узонов с рынка лекарственных средств, лекарственных средств с истекшим сроком годности. Также в системе будет полная информация о том, в каких больницах, аптеках и на каких дистрибьюторских складах, в каком количестве находится какое лекарство. Эта информация поможет управлять, планировать, управлять запасами, перераспределять лекарственные средства. Также в системе предусмотрены... Мобильное приложение для населения. Население сможет посредством считывания QR-кода на лекарственном средстве получать информацию об легальности этого лекарства. Если истек срок, либо оно отозвано, то система предотвратит продажу такого лекарства. На данный момент нами проведены уже работы. Определенное количество участников рынка подключено к системе. И э, некоторое количество лекарственных средств уже введено в систему В связи с тем, что до этого времени не было запрета на ввоз э, немаркированных не лекарственных средств а, Запрет на ввоз лекарственных средств без QR-кода будет введен начиная с 4 марта И в страну начнут поступать лекарственные средства с э, QR-кодами, которые будут вводиться в систему все лекарственные средства, которые были везены до 4 марта, они будут, без, будут в обращении до конца срока их годности. И таким образом на рынке будет определенное время обращаться какое-то количество лекарственных средств, как маркированных, так и не маркированных, до момента продажи последнего лекарства, которое было везено до 4 ноября без, без маркировки. Предусматривается трехэтапное внедрение системы для того, чтобы предотвратить появление дефектуры лекарственных средств на рынке. Этапность обусловлена… На первый, на первый этап есть перечень определенных лекарственных средств. Это начинается с марта. Второй этап – через три месяца. И третий этап в ноябре. В ноябре примерно 60-70% рынка лекарственных средств, обращаемых на рынке, уже будут запрещены к ВОЗу и продажи без маркировки. А полный запрет на ВОЗ лекарственных средств без маркировки будет введен с, через год после начала действия постановления, то есть это будет март 2024 года. Салман Старый, Газумельдо, Дары Хараджата, Газумельдо система Аса, Он вещает, что Джасал Келетат, Кабинет министра или 4 Тохтому Чукан, Туркнучу Мартам Баштаб Вичуна ушел в Баштаб Газумельдо система Аса, Ишке Система 3 этапында керет. Доуык уменен маркировка с жоқ дарыларға. Гирюгі салнат салынат жылы. Марттан баштап емкі жылы, 24 жылы түйу салынат. ноябрь айларнда айларында 670% гирюотқан дарыларға түйу салынат, маркировка с жоқ кергенге. Бұл 4 марта чейн керген дарылардың. Маркировка с чепта-дарларн, сатул печенья чай, пирлет шандукта-сатулда, маркировка с Барда, маркировка с чепта-дарларн, джаранда мобильный мобиль диктьеркеми джасаландаяр, ал-диктьеркеми болот Бугазим идут система на сати, Маумат Таллого, Кайсидар Канада, Кайсидар Канада, дистрибьютор Кампадабар, Баджиуртуга Джарда Матиед, Балар, Джанади, Сапто Минути. Аяктап Калагандара, Асатугаты и Салну. Тем Абашка. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат Тарвар. Пайдалоджат ни сделаем махсаты, будут дар-карачаттарын замамба. Абух, коземель негизге махсаты болуп, булдун дар-карачаттарын биздин жана коопсуз дар-карачаттарин барин ушул стандарттарды Сақталып қалып сон, жена, беле візге, Ушыл, дары қаражаттарына болган көз өмелді, Ачық айқымдылығын, қамсыз күлі болып есептілет. Ушыл, айтылып кеткендей, бұл дары қаражаттары, <coughs> Ой, кейсірескен. <ті. coughs> бүгін күнде, жена, баштап, Ушыл, биздин колдоны ұчыға чейін, алынып, келген көз Б атайын QR-код марккерлу менен шыырлат. Бұ марккер негизге биздин жанаы мобильндик тирке марккулудаг биздин жарыдарыыз басыл ойнча кайсыл аптекаларда кайсыл жерде ушоллдры өндүрүлгөнү оннча толуқ маалымат қа алгандығы онча берлет. Бул деген негізге жанагы контрафактмен жол менен келген фальсификат дарыларды. Верху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, у нее махсат, что мы замдун көзөмөл болго себтелет. Бүгүнкү күндө система башқа менен, а, интеграция болуп, жанагы түндүк мы шо делаем же, базы козмета, налог системасы, сами не жена. Биздин оруканы система системалар бары биргелікте бир система менен ишке гүргизип жол қашлат. Андан гейин киши болсо жена же биздин атаин бүгүнгү Экономикалық жақтан Иңгайлы оболыш үшін ә, Бааларды дженгі салу Механизмы ишке ашырылып жатар Бұл системауыз Ушыл ә, дары қараджаттарын баасын Көзөмегі алған қадағын шарт түзіп ереттеген Ойдауыз ну, сейчас внедряется у нас впервые в Кыргызстане это система прослеживаемости. Эта прослеживаемость обеспечит нам прозрачность и надлежащее качество соблюдения поставок, а также решит следующие задачи – это обеспечит граждан качественно безопасными и эффективными лекарственными средствами, а также препятствовать реализации контрафактной и фальсифицированных лекарственных средств. А также мы можем, как вот было время, во время ковида у нас не было возможности, в каких аптеках и в каких больницах какие лекарственные препараты было. Эта система позволит в реальном режиме получить информацию. А также, вот, как вам известно, уже у нас уже начал реализовать Система регулирования цен на лекарственные препараты, эта система тоже позволит полноценно реализовать данные системы, насколько наши специалисты, которые работают в фармацевтическом секторе, будут соблюдать или нет этой нормы. А также у нас еще один момент, данная система обеспечит прозрачность государственных закупок лекарственных средств в организациях здравоохранения. Рахмат, ну, коллеги, пожалуйста, вопрос. ТРК мир а, а МИР. а скажите, пожалуйста, подробнее, а это будет онлайн какая-то база, да? Это, как я поняла, будет база, да, будет yeah. через QR-код, да, и каким способом, и кто будет вводить данные в эту базу, и на каком этапе? Система основана на считывании QR-кодов. QR-код содержит информацию полностью о лекарстве, всю информацию что это за лекарство, какая дозировка, кто произвел срок годности, серию. Каждая коробка будет иметь свою уникальную серию. На данный момент в мире уже много продукции маркируется, в том числе и лекарственные средства. Такие системы есть, функционирующие системы есть в Европе, в Турции, из стран СНГ. Это Россия, Казахстан и Узбекистан внедряют. Сами системы отличаются по принципу. В связи с тем, что наша страна полностью импортозависимая и небольшой, имеем небольшой рынок, поэтому разработанная система, общая основа взята турецкая, потому что она считается, по информации Всемирного банка, с 2012 года, она считается самой эффективной в мире. Но эта система модифицирована под требования нашего рынка. Она считывает все коды, которые имеются в мире. То есть, если они уже нанесены, нет необходимости для Кыргызстана отдельно делать код, потому что этого никто не будет делать. Считывается любой код, который нанесен на упаковку. И при входе в страну эта информация вводится в систему. Дальше уже на каждом этапе считывается посредством сканеров, считывается движение этого лекарственного средства, например, от дистрибьютора аптекам, аптеки при продаже считывают, либо больницы при приеме и дальше при выдаче в отделение. То есть компании да, они должны все это вводить в базу данных? Да. Это, информация идет от производителя. То есть производитель полностью знает, какое лекарство, какая серия, какая штучка поступила к нам на рынок и несет ответственность. В том числе можно следить ответственность за его качество, эффективность, безопасность и, и ä, производитель предоставляет коды. Кроме производителя никто эти коды предоставить не может, поэтому здесь есть уверенность в том, что ä, лекарство поступает ä, прямо от производителя. То есть если, если на упаковках нет QR-кода, то производитель какой-то код да, предоставляет? Потому что да. да, сейчас, сейчас не, не на всех есть, потому что у нас не было запрета на ввоз такой продукции. Вот с введением запрета поэтапно уже будут возиться лекарственные средства, то есть производители для нас уже будут маркировать лекарственные средства любыми кодами, которые они технически могут это делать. При... Сами коды наносятся на производстве, в производственном процессе наносятся, либо есть еще возможность наносить методом стикерирования, если... Уже на территорию заехала какая-то партия не маркированная, потому что не все производители имеют возможность маркировать. Методом стикерирования. Самое главное, чтобы на лекарственном средстве был этот код, либо нанесенный стикером, либо нанесенный в заводских условиях. И уже дальше он будет считываться по всей цепочке движения его. А скажите, а вот эта система будет влиять на то, например, вот те, как же зачастую покупают антибиотики без рецепта? Да, но правило, это запрещено. А на этом это можно отследить? Да, это отследить можно. Система будет давать информацию полную информацию о движении лекарственного средства без рецепта. Все, что продается без рецепта, можно будет выявить. Все По какой цене продается лекарство. Есть регулируемые перечень лекарственных средств, на которые выставляются оптовые и розничные цены. Они размещены на сайте департамента лекарственных средств. Мобильное приложение будет иметь информацию об этих, этих ценах. Также мобильное приложение, уже со временем, когда будут подключены все аптеки, будет, будет иметь информацию, в какой аптеке, по какой цене, какое лекарство есть. То есть можно будет выбрать. А сама система будет блокировать продажу лекарства по цене выше предусмотренной, выставленной департаментом. Цены, вот та, которая размещена у нас на сайте. Также она предотвращает продажу, повторную продажу лекарственного средства. Мы предположим, если выдано где-то в больнице, то при считывании система выдает информацию, когда и в какое отделение было выдано это лекарство. Дальше еще. Само мобильное приложение будет содержать информацию об Побочное действие было ли побочное действие на это лекарство и будет возможность сообщить о том, на это лекарственное средство появилась ли, пошла ли у вас побочная реакция либо нет. Также в мобильном приложении будет доступ к инструкции к применению на русском и крымском языке к этому лекарству, зарегистрированному лекарству. То есть, доступ к приложению будет не только у производителей, но частных компаний, но и граждан? Мобильное приложение будет для граждан. То есть они могут поделить, да? Вот это лекарство мне не понравилось. Да, мобильное приложение будет у граждан. Оно на, на данный момент проходит тестирование в Google Play. Можно будет его скачать, как закончится тестирование, оно появится, можно будет его скачать и при покупке лекарственного средства сканировать код. В мобильное приложение выйдет информация о том, как, было, как поступило лекарство на рынок. То есть оно официальным путем поступило или нет, было ли побочное действия, по какой цене. Ну, это, это мобильное приложение, еще один инструмент, который будет стимулировать, применять, использовать систему. То есть не продавать помимо системы. То есть население само тоже будет заинтересовано в том, чтобы получать качественные лекарственные средства. А также предусмотрено для отдаленных районов предусмотрено мобильное приложение для самих аптек, потому что не все имеют сканеры, особенно в отдаленных районах, а мобильное приложение с мобильным <coughs> интернетом для продажи, для считывания QR-кода при продаже в аптеках. То есть предусмотрено и подключение отдаленных районов тоже. Сама система сделана достаточно легким, незатратным, ресурсно незатратным методом, потому что необходимость в инфраструктуре это только наличие сканеров в больницах, в аптеках и у дистрибьюторов. И это, это веб-версия при наличии логин-пароля у каждого участника он может подключиться и использовать ее. Вы сказали, что 4 марта уже вступит в силу для восстановления кабмина. И хотелось бы узнать, что на данный момент работает уже. Какими будут следующие шаги? На данный момент у нас проведена предварительная подготовительная работа к первому этапу. Часть больниц подключена и часть э, э, дистрибьюторов и аптек подключена. определенное количество, достаточно большое количество лекарственных средств уже находится в системе. И с началом действия постановления, с 4 марта, уже можно будет считывать сканером при продажах и передвигать, ну, прослеживать движение лекарств. На данный момент мы видим уже в некоторых больницах движение лекарств. И у дистрибьюторов тоже. А mm -hmm. Сколько лекарственных средств и каких введено, например, у Немана, mm -hmm. и в каких аптеках и в каких больницах? Те, те больницы, которые мы подключили, еще пока не все подключили. есть такая информация? Mm -hmm. вот вы упомянули о том, что система поможет регулировать цены на лекарства, да? Каким образом? Как кыргызстанцы могут посмотреть, дают вот разницу цены на лекарства? В мобильном приложении будет информация о цене лекарстве на лекарственные средства. Также система будет предотвращать продажу лекарственных средств по цене, которая выше указанной на регулируемые препараты, выше указанной цены. То есть автоматически система уже не даст продать выше. На данный момент у нас есть, само регулирование цен введено, цены выставлены, но ресурсов не хватает для того, чтобы проверять, вести мониторинг в аптеках, по какой цене какое лекарство продается. А система поможет автоматизировать эту работу, то есть мы одним, на экране у нас будет информация о том, в каких аптеках, у каких, каких дистрибьюторов по какой цене какие лекарства есть. То есть автоматизация она улучшит регулирование цен. А мужа нам только письма. Тыркеми Наталья то, что она нам диалоге. Что ты не знает, ты проснулся? Тыркеми Наталья, И ты. Тысчав. Тысчав. Тысчав. Был Тыркеми Наталья. А так. Что? Ничего. Ничего. Ничего государственной системы. В принципе, он дру звонит нам, вышел. А нынешний, им, мы сидим, мы сидим, календарь, бар, qr код, менен, qr биргана, он дружит, Очел сирептен, был, башка голу на утпой, а, ошелле а, Малымат, а, мы билидик трикеме де толк кандого, биздин аны гуралат, кайсыл жерде өндүрүлгөнун, а, Кунду, күндө а, бизде жанагы баарарды а, дүйнусалу механизми иште а, бүтедат, абу биздин а, кепилдик программасына григен дар караттара болго себтелет. Уушуллддарарга биз департаментин аддистери атайын механизминен менен эң жого бааларын көрсөтүлгөн фиксирисетп калган баалар бар. Эгерде ушул баалардан жого сатылган болсо, ушул системада биз көзөмүлгө алганда толук мүмкүнчүлүк керек жана мониторинг жүргүгү уаытысында себеп Ушумдай, нас онлайн-режим, Бизге позволяет алганга, Жот, шарт Мы можем сделать болсо, бул мы айтып кеткендерсе, так, чтобы бир могли сделать так, чтобы мы могли сделать так, чтобы мы могли сделать так, чтобы мы этапка, сделать так,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 Виньки гünk Пандуя, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Виньки Этапа, Джакнарада, А, палшу, А, Пожалуйста, еще вопросы. А -а -а. Можете, пожалуйста, рассказать по системе, чтобы было понятно Кыргыстанцу как... в простыми словами, что он получит от этой системы. Мобильное приложение начнет работать, да? То, что там, какая информация, не только там апиропы, да? Там, что он еще получит? Для населения. Да, для населения. Чтобы Кыргыстанец понял в простыми словами. Мобильное приложение при считывании лекарственного QR-кода на лекарственном средстве появляется информация об этом лекарственном средстве, полная информация его название, серийный номер, срок годности, производитель. Если информация, если лекарственное средство легально завезено, прошло все процедуры допуска на рынок оно появляется в мобильном приложении с вот этой полной информацией. То есть получается, что лекарственное средство завезено легально, оно качественно, эффективно, безопасно, и можно его применять. Если мобильное приложение не находит такое лекарственное средство, это означает, что оно не включено в систему, не введено в систему и, возможно, ввезено нелегальным путем. То есть получается контрабанда, контрафактная продукция. Население может получить информацию, что Скорее всего, это лекарство некачественно, неэффективно и небезопасно, и его применять не стоит. Если лекарственное средство имеет истекший срок годности, тогда система выдает информацию, срок годности истек, его продавать нельзя. То есть население получает информацию об этом, и аптека не сможет продать. Также бывают случаи, когда по каким-то причинам лекарственное средство отозвано с рынка. Побочные действия, либо какие-то случаи бывают. Если лекарственное средство отозвано с рынка, то при считывании этого кода QR-кода мобильным приложением в мобильном приложении выходит информация о том, что лекарственное средство отозвано с рынка, его нельзя применять. Его, во-первых, нельзя будет продать, во-вторых, население получит информацию и не должно применять такое лекарственное средство. А дополнительные плюсы этой системы, в том, что Министерство здравоохранения будет иметь полную информацию о том, какие лекарственные средства закупаются, как они расходуются, в каких больницах на данный момент в актуальном режиме, какие лекарственные средства есть. Можно будет перераспределить, если какой-то больнице оно не нужно, а другой нужно, можно будет перераспределить. Во время ковида у нас были очень большие проблемы, мы не могли собрать такую информацию. То есть это поможет экономить и не то чтобы экономить, а прослеживать адресность использования бюджетных средств на лекарственные средства. Также будет интеграция, предусм, планируется интеграция этой системы с таможней, она уже интегрирована. Идут работы по интеграции с налоговой службой. То есть, получается, администрирование налогов тоже будет, эта система будет помогать, способствовать администрированию налогов в автоматическом режиме. Также предусмотрена интеграция с порталом госзакупок и с ФОМС. Интеграция с ФОМС поможет отслеживать адресность использования средств, которые выделяются по линии ФОМС. Можно ли сказать, что с внедрением этой системы в Казахстане перестанет существовать теневой рынок лекарств? Мы ожидаем такой эффект. Другое дело, что она, я как ранее сказала, она не будет так. Пока продадутся все лекарства, которые были не маркированные, это примерно год-полтора на рынке они будут находиться. Когда полностью заработает система, мы ожидаем, что будет легализован рынок, потому что не только государственные учреждения будут подключены, будут подключены к этой системе все частные клиники, все, кто использует лекарственные средства. То есть каким образом они завозят, каким образом они применяют, уплачиваются ли налоги, эта система будет как бы, выдавать полную информацию. Одно из преимуществ этой системы то, что население будет получать более дешевые лекарства. Вы можете сказать, на какие лекарства или же насколько снизятся цены на какие-то виды лекарств? Сейчас около 15% рынка регулируется, цены регулируются. И мониторинг показал такую информацию, что от 7 до 17% на некоторые лекарственные средства уже пошло снижение. Другое дело, что мониторинг проводить очень сложно без автоматизации. Четыре человека у нас работают, это невозможно обойти все аптеки. Страны планируется где-то с апреля месяца около 50% рынка охватить регулирование, То есть выйдет новое постановление, после которого уже 50% рынка лекарственных средств будет подлежать регулированию. Но все 100% регулировать это очень как бы, риски есть, возникновения дефектуры на рынке пока 50 с апреля месяца и мы ожидаем, что система поможет именно будет инструментом, которая поможет в мониторинге, регулировании, автоматизации регулирования цен и еще одно преимущество этой системы то, что лекарственные средства вообще имеют международно непатентованные наименование и торговые наименования. Одно международное непатентованное наименование может содержать, иметь много торговых наименований. У каждого торгового наименования свои цены. В мобильном приложении и, как, планируется, следующим этапом планируется введение электронного рецепта. В электронном рецепте будет... Выписываются лекарственные средства по международному непатентованному наименованию, и население может иметь доступ к торговым наименованиям и к их ценам. То есть они сами имеют, смогут возму, иметь возможность выбирать, какое лекарственное средство могут купить, хотят купить регион, пожалуйста. А за разделяет это старые бирняческие речи, что русская, что что бир Би-карту Азерку чурда, ош, ошто дағы бер, берғанча дары қаналар, дистрибьюторлар жана оры каналар баткенде, иштер жүргізілу ататуша қошқон, система қошылған туралы максатна Дюзная Мачейн, Бартован, Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. А вот, муж, я прослушала, так все-таки вот эта система может предотвратить аптечную наркоманию? Да, да, это один из способов, потому что... Аптечная наркомания – это лекарственные средства, которые в обычном применении они не являются наркотиками и психотропами. Только при, большом, при большой дозировке они оказывают такое действие. И эти лекарственные средства должны продаваться по рецептам. Почему мы на первый этап взяли препараты из аптечной наркомании? Потому что большое количество детей страдают. И сейчас с введением системы, у нас будет полная информация о легально завезенных лекарственных средствах, куда они продаются, как продаются. То есть мы можем проверить по рецептам было продано это лекарство или нет, и в какой аптеке, в какого, где было продано. А вот скажите, пожалуйста, не дай бог, конечно, вот э, уже система внедрена, mm -hmm. да, по ней будут работать, да? mm -hmm. но не дай бог, что-то вдруг пойдет сбой, ну, не в самой системе, а вот именно э, в аптеке будут продаваться какой-то, нелегальное ну, нелегальный mm -hmm. и так далее, или э, кто-то умрет, применил, да, кто Будет виновен, если будет в аптеке продаваться нелегально завезенное лекарство, то отвечает тот, кто продает. Uh -huh. То есть это либо аптека, либо это, если сетевая, то руководитель сети, дистрибьютор, то есть получается. Если, ну, побочные действия они могут быть не только по причине того, что лекарственное средство неэффективное или небезопасное. Может быть неправильное применение, может быть определенные Хорошо. особенности организма, например, аллергическая реакция, готовность к аллергической реакции. Дальше будет расследование и будут отвечать те, кто виноват. То есть вы можете сказать, что независимо от того, что вот такая система внедряется, да, как бы гарантированная, то есть гарантии, никто, как -то, гарантия не дается, что все будет. Чисто, законно? Нет, нет все закон. должно быть чисто, законно и будет чисто, законно. На данный момент тоже есть регулирование. Другое дело, что без автоматизации это очень сложно сделать. По всей стране столько людей нет проверять. и Поэтому система она поможет автоматизировать, иметь полную информацию. И сами, само население тоже будет как-то иметь информацию к тому, это качественно, эффективно, безопасное лекарственное mm -hmm. средство, его применять или не применять. Потому что есть тоже, ну, на урском рынке тоже кто-то покупает же лекарственные средства. То есть это дополнительная ответственность самого населения тоже. Mm -hmm. Спасибо. Все, если вопросов нет, да. Если ты прощает Я думаю, что я думаю, Учробыл больше мүнкүн, я на в гиперчувствительность реакциясын бериш мүнкүн. Эгерде стационардак алар врачтары өзүндүн, я на медициналык жардамын қосдук көнгө шарт барды. Üбүлү Ü учурунда болсо, эгер колдонулган болсо, анда эш шарт жок, ушул сыякти нинексылук формалар үй а системе богатых болдаров, Булдарга, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, болдаров, а сейчас агенты резюмировали, что система был системный, алып далее шарт у друг друга. Шард дожил. А А ушел ли это устроено? Если болгон этот системный гибель кандрадакторы сатурали то норма коралл жатат Это называется жаза узаконенности. Себе ушел. Это уговоры кодекса. Если бы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 Ух, иркиненький э, озеро Турвандавен, ух, норма каралл где везде, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где да, вы сказали, что помогают турецким специалистам в этой системы. А можете ли рассказать о преимуществах именно турецкой системы, система, например, российской? Есть, да. Российская есть, российская система давно появилась, но у нее есть какие-то свои вызывания? Да. Турецкая система 16 лет уже существует в Турции, она эффективно работает в Турции и она считается наиболее полная функционирующая система в мире, она использует э, те коды э, в формате европейский и в европейском формате коды, э, то есть э, сами коды не продаются, э, выдается только формат, в котором должен быть нанесен код, то есть законодательно утвержден этот формат, и нанесенные коды считываются. Э, при, отличие российской системы в том, что она с 2016 -го года внедряется, э, отличие в том, что там Сами форматы кодов отличаются, есть криптохвост, и коды выдаются за деньги, продаются. Для, для нашего рынка мы посчитали, что это будет неприемлемо, потому что, ну, во-первых, может дефектура лекарства возникнуть. Если какой-то производитель, рынок наш маленький, какой-то производитель посчитает, что это неинтересно для него, он не захочет отменить выпускать лекарственные средства для нашего рынка, во-первых. Во-вторых, эти расходы лягут на цену лекарств. Поэтому мы изучили все системы и выбрали турецкую. Но она, наша система, кыргызская система, она даже отличается от турецкой, потому что наша система считывает все коды, которые имеются в мире. Турецкая система считывает только один код. В этом отношении наша система считается уникальной в мире. Такой больше нет. Мы можем ее экспортировать потом, эту Да, можем экспортировать. Вообще уже очень много стран интересуется нашей системой, потому что в ходе переговоров производители очень довольны, поэтому мы ожидаем, что внедрение системы будет наиболее безболезненным и менее затратным. Казахские коллеги приезжали, ознакомливались с нашей системой тоже заинтересовались. В Казахстане она внедряется по российскому варианту, но уже три года никак она не может внедриться. Там есть сложность.